Друзья, сегодня очень уникальное интервью, поистине уникальное, потому что, как правило, вы привыкли видеть в блогах миллиардеров, миллионеров, предпринимателей, а сегодня человек, который по успеху не отстает от всех предыдущих наших героев. Прошу любить и жаловать, вы все его знаете, Сергей Безруков. Сергей, здрасте. Спасибо, что приняли в своем театре. А мы погуляли, посмотрели. Я вот сейчас вдруг как... Были за кулисами, нужно посмотреть сам театр. Тоже театр, в принципе, начинается с вешалки и заканчивается зрительным залом. А, -а, а Нет, губернаторская, это замечательно, здесь мы можем принимать дорогих гостей. А что касается буфета, у нас своя выпечка и у нас очень вкусно. А вот я жду, сейчас интервью закончится, мы сразу в буфет побежим. А вот если вас спросить, вы Кто? Вы Я? как ответите? Я? <смех> Опять хочется ответить. Герой, персонаж просто. Человек. Человек звучит гордо. Человек. Я думаю, что в первую очередь, конечно, не нужно забывать, что ты человек в первую очередь. Это самое главное, потому что помимо всего, помимо того, чего мы, чем мы занимаемся, на самом деле нужно не забывать, что мы люди. Ну, согласитесь, сложно же оставаться человеком, когда ты голодный, когда ты только приехал в Москву, когда у тебя отобрали бизнес. Mm -hmm. Или когда, знаешь, весь мир против тебя, и ты говоришь, ну почему? -то, почему -то? Конечно, сложно оставаться человеком. Был у меня один герой, который звали Александр Николаевич Белов. Сложно оставаться человеком, когда тебя подставили, и когда возникла ситуация, при которой ты вынужден был тем, а ты очень этого не хочешь. Ну, сама ситуация сподвигает к тому, что ты становишься тем, mm -hmm. кого бояться. Все равно нельзя забывать, что ты человек. Mm -hmm. Даже в моем герое, Саше Белом, был человек. Человек, который все-таки руководствовался принципами принципами дружбы, mm -hmm. человеческой морали. Он не хочет заниматься тем, что на самом деле вредит человечеству, он не хочет заниматься наркобизнесом, он не хочет yeah. этим заниматься, он не хочет заниматься оружием. Как он там говорит, пацифист я. Это от Саши Белого. Пацифист, я не хочу заниматься наркотиками. Mm -hmm. То есть человек, у которого все-таки есть моральные принципы. То есть это говорит о том, что все-таки мой герой человек, в первую очередь человек. Вы предприниматели сейчас, у да, вас сейчас театр, управлять это же... это же. Да, что касается театра, это все-таки государственное учреждение. И поверьте, что много чего, много сложностей, которые при этом возникают, они как от того, что ты возглавляешь государственное учреждение. Mm -hmm. Потому что и планы, и отчеты. Я, слава богу, не директор. Потому что есть директор. Но самое главное, наверное, собрать команду. Потому что во всем, даже в бизнесе, во всем это команда. Ну, это знают все. Это я не открываю при этом Америку. Все знают, что важна команда. Причем команда профессионалов. Понятие «свои люди» не означает, что я набрал команду из сплошных родственников, которые, к великому сожалению, ничего не понимают. Ни в бизнесе, ни в, ни в том, чем ты занимаешься. Просто это свои люди, которые тебя не подведут, но этого мало. Можно найти своего человека не из родственников, найти своего человека, который понимает в просе, профессии так, как, может быть, понимаешь ты даже больше, чем ты. Mm -hmm. И он будет предан тебе. Тут самое главное, наверное, доверие друг другу, конечно, бесспорно. И в то же время найти точки соприкосновения, которые вас проднят. Помимо профессионализма, помимо доверия, должны еще какие-то быть личные качества, то, что еще сверх, mm -hmm. когда мы партнеры. И мы не просто партнеры а, согласно договору. У нас с вами заканчивается договор в следующем году, ну и в следующем году вы на меня не рассчитываете. Нет. Это больше, чем договор. Когда я общаюсь с тобой, я понимаю, что мы с тобой на «ты», и мы друг друга не подведем. Да, Это вот есть то сказать. самое, есть то самое дружба, понятие дружбы. Да. То, что, к сожалению, девальвировано, потому что с 90-х годов возникло ощущение... Новые понятия пошли. Конечно. Именно, как вы правильно сказали, понятия. А вот по понятиям пару люди предавали друг друга, хуже Хотя того, друзья. убивали, будучи друзьями. Деньги стали превалировать над настоящей дружбой. То есть деньги стали существовать по понятиям. Деньги. И бизнес стал по понятиям, uh -huh. а не по дружбе, когда мы договариваемся друг с другом. Договариваемся за честное. Было слово купеческое в России. И тогда даже не подписывали договор, Ну было, хотя купцы порой творили такие вещи, что я думаю, что лихие 90-е просто окажутся просто каким-то Диснейлендом по сравнению с тем, что порой творили купцы. Но было понятие о той самой печати слова купическое. Этого достаточно. Вот, как мне кажется, к чему нужно стремиться. Я начинаю с самого начала. Потому что мы люди, мы у нас одно общее. Человек. Человек. Ты можешь попасть в ситуацию страшную. Если ты всю жизнь живешь по договору, по понятиям, в сложную ситуацию тебе никто не поможет. Никто. Из страха, страх понятие мелкое. Из страха тебе кто-то поможет. Пока тебя боятся. Но в сложной ситуации кто-то подумает, а может в будущем он не будет таким сильным, чего бояться? Я ему не помогу. Его не будет. Зачем помогать? А вот понятие дружбы, когда человек придет тебе на помощь в самую страшную минуту. Ты горишь, у тебя все рушится. У тебя рушится бизнес, у тебя все погибло, практически погибло. Человек, который находится в состоянии, который даже не боится подставиться, он тебе протягивает руку, потому что мы вместе. Вот это понятие дружбы, настоящей дружбы. Вот что, мне кажется, нужно развивать и а то, что и нужно и... подтягивать. Во всем, в бизнесе, в любых отношениях. Команда, когда твой директор, твои сотрудники, даже в сложную минуту они будут за тебя. Они будут терпеть с тобой. Вот это понятие терпения, кстати, в России это чувство развито как нельзя лучше, чем вообще во всех других народах. Сергей, смотрите, любого успешного человека, ваша интерпретация, наверное, в интерпретации наших зрителей успех одно и то же самое понятие, вы успешный актер, вы успешный человек. Там можно по-разному трактовать, но тем не менее, факт есть факт. По сравнению со среднестатистическим населением, совершенно точно. Что отличает успешного человека от неуспешного в бизнесе, в актерской среде, в политике? Я думаю, что никогда не нужно допускать мысли, что ты проиграешь. Ну, как вот это вот ощущение и... отчаяния, то, что оно иногда возникает. Uh -huh. Ты должен всегда себе говорить – это проходящий. Самое главное – не потерять вот эту энергию победителя. Никогда не сдаваться, на 100% быть уверенным в себе. Еще что? Честным все-таки с окружающим. Несмотря на то, что бизнес все-таки предполагает а, определенные схемы, все-таки определенные схемы, когда мы все вместе находимся в определенной выгоде, в процентах и у -у -у. так далее, есть еще тайна а, определенной сделки, потому что все находящиеся в бизнесе также заинтересованы, а, чтобы у них получилось, а у кого-то не получилось. Ну, ну а, конкуренция, Да, значит. конкуренция, да, это называется здоровая конкуренция. У нас есть спектакль в Московском губернском театре «Нашла коса на камень». У -у -у. Там играет Дима Дюжев, он играет Василькова Савва Рекомендую посмотреть этот спектакль, просто чтобы отдохнуть. Это огромный масштабный спектакль, который я поставил. Там 7 человек на сцене вместе с оркестром. Такой мир Островского. Это времена конца 19 века. Молодой зарождающийся наш бизнес, uh -huh. русский бизнес в образе Савы Геннадьевича Когда жить по расчету, да, по расчету. Я из бюджета не выйду, говорит Сава Геннадьевич Васильков. Когда его Глумов провоцирует, говорит, вы неверно понимаете слово расчет. Да честным-то быть гораздо выгоднее. И мой герой, который, к великому сожалению, из-за любви порой доходит до самого дна, тем не менее не стреляется. Зарабатывает еще больше и становится очень крутым бизнесменом. Честно. А, честно. Но ну, оставляя при себе вот это чувство любви, uh -huh. потому что в нашем спектакле только благодаря любви он дает шанс своей жене Чебоксаровой Вернуться назад. Только ради любви. Ты поедешь со мной в деревню. Там маменька, старушка добрая, научит тебя варенье варить. <свят> грибы и солить. Да, мне вот такая нужна жена. У меня сейчас такие дела в Петербурге. У меня будет... Ты откроешь свой салон, где и министра принять. <свят> Можно. Поэтому любовь, любовь, любовь в душе, то есть оставлять внутри себя человека. Опять как возвращаемся. Все как у нас, видите, Сергей заканчивался. Сергей, вопрос, на пути вашего вот, достижения, то, к чему вы сейчас пришли, какие внешние барьеры и факторы мешали? Что вас стопорило? Я не знаю, у меня не было, наверное, преград. Может быть, потому что много работал, я не задумывался. Я просто много работал. Когда ты очень много бросаешь в топку, все равно так или иначе катил загорится и будет давать жар очень сильный uh -huh. и серьезный, поэтому я не задумывался над этим. Конкуренция, зависть, злословие. Uh -huh. Люди не любят порой, uh -huh. не то что люди, многие люди наоборот на тебя равняются. Из простых людей, люди, которые только начинают, они равняются на тебя, они берут себя пример. Люди, которые тоже порой успешны но которые не впускают в себя внутри человека, они начинают тебе завидовать. Самое главное, когда сохраняешь человека внутри, ты принимаешь даже чужой успех абсолютно искренне, и ты этому не завидуешь, потому что у каждого свой путь, своя дорога. Не надо завидовать. А на человек, который в данном случае живет по понятию, только лишь по понятию, конечно же, зависть, зависть, порой даже ненависть, желание вставлять палки в колеса. Если человек тебе завидует, помоги ему. Встретись с ним, поговори с ним. Надо же легко так говорить, а на деле это все равно бомбит. Надо учиться. надо учиться, надо учиться. Порой через не хочу. В этом способствует и помогает вера в Бога. Да. да? Верующий человек именно в Бога. Да, я думаю, что, наверное, может быть, не так, как мне хотелось бы, допустим, посещать храм, да, по времени, потому что это необходимо, это нужно для души. Человек, который живет в агрессии, в злобе, в ненависти, это разрушающая энергия, она убивает человека. Поэтому тут в этом смысле можно только пожалеть, пожалеть, посочувствовать. Все равно, если а, а, ты внутри добрый человек, ты проживешь гораздо дольше. Также хейтеры, это к вам, вопрос. Прямое обращение, внимайте словам человека. поверьте, поверьте, легче, легче, реально сколько всего я наслушался про себя, сколько всего было. Сергей, самая большая ошибка в вашей жизни? Ошибка, я не знаю, ошибок, ошибки так или иначе ты все равно совершаешь. Естественно. Конечно. Совершаешь, потому что без ошибок жить невозможно. Эти ошибки тебя учат. Ошибки были. Эту роль может было бы не играть, потому что они не приносят тебе того удовлетворения, допустим. Да? С другой стороны, это опыт. И до конца все равно ты не можешь понять, для чего был этот опыт? Бывает так, что через 10 лет, через 15 лет ты вдруг понимаешь, что вот это как раз тебе помогает что-то понять сейчас. Через... через 15, через 20 лет. Бывает так, нет. ты все эти 15 лет думаешь, зачем, для чего, зря. Потому что нет, вот для чего. Если вы дали бы себе совет 20 лет назад, вот молодой Сергей Безруков со сваты своего опыта, вот что бы вы ему порекомендовали? Знай, какой путь он пройдет. Вот сюда не ходи, сюда ходи. Вот какие советы? Три совета там. Сложно так сказать, сложно. Я попрошу этот путь заново. Ошибки, я думаю, что пускай они будут, все равно будут, потому что они тебя учат очень многому, и ты учишься у них, и это очень важно. Безошибочный путь опасен. Угу. Потому что где-нибудь лет в 40 без... безошибочного пути. И в 40 лет совершить ошибку, допустить, сложнее исправить. Потому что ты не привык. Это очень сильно бьет эмоционально. Поэтому допускать, вставать, да, споткнулся. Встал и пошел дальше. Закаляет больше. Не так эмоционально. Сергей, будем финализировать и переходить к финальному кино, кинобизнесу. И про краудфандинг, как раз про ваш проект «Пушкин рок н -ролл». Вот эту историю а, сейчас. Мощная история, мощная история. А, государство не поддержало попытаться сделать современный фильм для того, чтобы все-таки посмотрела и молодежь, потому что Довлатов – это э, поколение наших отцов. То есть человек интеллигентный, человек э, образованный, он знает Довлатова, он понимает юмор Давлатовский, Очень смешной, очень тонкий, хороший. Такой, знаете, хай high class, такой, высокого полета. Напишите в комментариях, а кто читал Давлатова? Посмотрим наш high level. Вот, Аудитории. и посмотрим на самом деле. Я думаю, что те, которые не читал, не надо обижаться. Ничего не пропало, возьмите и почитайте. Я думаю, вам понравится. Что бы там мы ни говорили, куда бы ни уходили наши технологии вместе с японцами, вместе. это понятие рок, рок-н-ролл жив, рок-жив, оно работает до сих Пор. Поэтому мы решили, раз рок жив, то вместе с Давлатом это очень хорошо сочетается. Тем более, что мы придумали современную версию, и мы заменили героя писателя Бориса, согла... согласовав с родственниками, наследниками Давлатова, прошу запомнить, рок-музыкант Костя, проблемы все есть, все есть, как, все. как у всех рок-музыкантов, как и у писателей, и у всех есть все проблемы. Жена уезжает в Канаду с ребенком, потому что... Ей предложили там хороший контракт. А вот. ты понимаешь, что ты мужик или нет? Ты можешь заработать в этой жизни деньги? Или ты можешь тут просто тупо бухать? Вот это ощущение, что твоя музыка вроде никому не нужна. А ты крутой гитарист. Тебе деньги нужны или нет? Ты понимаешь, что там, 10 лет уже как, а 3 года последние отчаянно. И берешься за дело. И тебе начинает все складываться. Ты начинаешь писать крутую музыку. Написали потрясающие песни, рок-композиции на стихи Довлатова. Классно, просто он с автор сценария, Тимур Загбая, написал потрясающие песни. Состав комедийный, мощный. И самое главное, что это музыкальный проект. Там будет 10 треков, там будет 10 композиций, причем решено в клиповом варианте. Так что для молодежи, мне кажется, это такой подарок, потому что молодежь у нас любит музыкальные фильмы. Вот я опять же говорю, сколько мне лет, а реально можно начать все сначала и превратиться в рок-музыканта. Надел кожаную куртку серебряный перстень, сигарету в зубы, электрогитара и рок жив. Это круто. Почему краудфандинг решили использовать? Во-первых, спасибо, что бумстартер выбрали. Люди неравнодушны, к Давлату к ним и обращаюсь, потому что говоря про бизнес, допустим, вложил все свое, друзья помогли, все, кто были друзья, все помогли. Есть нехватка, есть к великому сожалению кино, когда ты его снимаешь, когда ты его снял, это еще пол работы. Потому что после этого озвучание, светокоррекция, монтаж, э, озвучка, компьютерная графика, потому что там компьютерной графики очень много, и вот это все требует средств. И я понимаю, что кино, которое, мне кажется, нужно людям. Mm -hmm. а, и когда сам зритель помогает, в этом смысле мы становимся вместе, мы становимся единой командой, когда, ребят, мы все причастны к тому, что я очень хочу, чтобы эта картина вышла на широкий экран и прошла бы грандиозно и масштабно. Не в двух-трех кинотеатрах. Эта картина заслуживает, мне кажется, такого широкого, мощного проката. И название, мне кажется, «Пушкин, виски рок-н-ролл». Ну, кто не любит рок-н-ролл? Виски, Пушкин, здесь сочетание несочетаемого и, тем не менее, абсолютно мощный человек. Говорит, а интересно, Пушкин бы одобрил сочетание виски, рок-н-ролл? Пушкин? Думаю, да. Не то слово. А вот краудфандинг, он обычно продает еще элементы тщеславия. Снятся фильмы, присутствовать на съемках. Никаких проблем. Я думаю, что они такое подобное организуем. Кстати, мои поклонницы, которые, которых мы приглашали на съемку, они, допустим, участвовали в съемке, они участвовали в рок-концерте. Мы снимали в Кузьминках рок-концерт. вот ну, то, что мы выкладывали, допустим, и то, как зажигала массовка под нашей песней, причем даже на стихи Пушкина, там есть одна песня, на стихи Пушкина. Я даже говорил, вы же знаете слова «Мой дядя из самых честных правил?» Это из Онегина ну Да, вроде мы учили. Я говорю, ты подпевать. Я с большим уважением отношусь к русскому року. Вот mm -hmm. сколько я слушал, от СОЯ, не знаю, ДДТ, БГ, еще в те времена а, Слава Бутусов. То есть это все мое детство. Это все мое детство. Ждим, не это то, что называется русский рок, да. Ну то, что для меня в какой-то степени это снимаю шляпу mm -hmm. нашим русским рокерам. Да и Кинчев я всем снимаю шляпу. Перед ними снимаешь шляпу, и хочу сказать: рок жив. И мы поборемся за это. рок н ролл и рок-жив. Сергей, вы знаете, что вы очень продвинутые пользователи в этом плане? Потому что краудфандинг как сопричастность. Вы же сейчас фактически открываете новые вехи. Многие артисты и продюсеры боятся использовать краудфандинг. Они это как конкуренцию воспринимают. Билеты продавать не надо. Люди уже уже купили твои билеты. Там 50 тысяч предпродаж билетов. Рекламную кампанию проводить не надо, они уже сами чирикуют, по соцсетям разносят информацию. А сейчас еще новые технологии появились, может быть, вы слышали Децентрализация биткоины, вот эта вся, хайп такой идет. И я две недели назад, я сейчас сам провожу ICO, в этой теме там компания по производству добычи биткоинов, и люди пришли говорят, давайте по Пелевину снимем фильм, выпустим токен, и токен потом будет меняться на билет. круто. Это же, то есть вы сейчас как первый проходец, краудфандинг, новые технологии. Это же такой бум будет новый. Да. То, что предложили на самом деле людям, простым людям, как бы проголосовать за те, кого не хотят слушать в новый год. Интересная ситуация, потому что те, кого выбрали, на самом деле, вот это есть те, которых любят, а, которые действительно хотят слушать в новогоднюю ночь, mm -hmm. а не то, что обычно, кстати, yeah. некий комплект прилагается, да, yeah. а, такой без всяких бонусов, вариантов у вас немного. Первый, второй канал, вы будете смотреть одно и то же. Мы вас поздравляем. Да нет, все в порядке, есть свобода выбора, и то, что действительно предложили, мне кажется, это, как раз такой хороший путь. Вы сами ведете соцсети свою, Инстаграм? Инстаграм. Yeah. Yeah. Ваши друзья, Дмитрий Дюжев и коллеги, Гоша Куценко. Представляете, вот э, есть сериал «Клиника» в Америке, и там один парень, который прославился, он просто обратился к своей аудитории и говорит, ребят, я хочу вот это снять. Вы со мной? Они говорят, с тобой. Скинулись по 10 баксов, по 5 долларов. Он получил бюджет 3 миллиона долларов, снял кино, выдал ему продукт. То есть зритель решает этот сопричаст Представляете, если вы из своей команды, говорите, вот у нас такая команда, есть такая задумка, давайте скинемся деньгами, покупка билета, поприсутствует на съемках. Вот это минимум какой-то, в титрах себя увидите, фактически вы перевернете рынок кинематографа. Называется уже заказ. Заказ идет не госзаказ, а заказ, народный заказ. История народного заказа, мне кажется, круто. Народный заказ. Блин, это, ребят, это бомба. Это вот сейчас все, кто сопричастен этому истории. То есть у меня Бумстарт для этого создан, но у нас скептически, у нас собирали там певцы. Актеров было прочитано, режиссеры, вот 28 панфилов, наши деньги собрали. То есть известность приобрели, потому что деньги дали. А государство не сможет игнорировать. Если люди собрали 2-3 миллиона долларов они хотят видеть это кино, а Министерство культуры проигнорировало, или Михаил проигнорировал. Ну как так? Нехорошо, проследите. И вас, как молодая компания, только начинающая, вы можете вот сейчас прям несколько фильмов в год выдавать. Давайте, вполне. Вполне возможно. У меня уже две идеи есть, которые два года мы наши, я думаю, все с кем, с кем, с кем, с кем. Я уже с Быковым встречался, со Шведовым, Денисом общались. Но они там супер сильно заняты. А вот вот сейчас вот эта вот Я, короче, как бумстартер стартер, готов вписываться и помогать. Давайте, давайте. По рукам. Да. По рукам. Слово купца. Поняли? Я обращаюсь ко всем поклонникам Доблатова и вообще к зрителям. Помогите нашей компании. Мы сняли, мне кажется, крутое кино. пушкин виски, рок рок-н-ролл. Снять мало. У нас еще впереди большая работа, компьютерная графика, озвучание, всего еще много. Помогите. Мы вложились уже всем. И друзья, и я сам, мы вложились. Мы без господдержки существуем, поэтому давайте, если вы поможете, я думаю, что будет хорошее начало для того, чтобы мы снимали кино для народа и для вас. Это будет наше совместное кино. Пушкин, виски я, друзья, ссылку оставлю в описании обязательно. Я видел уже этот проект, видел вознаграждение. Здесь даже, знаете, если вас интересует какое-то вознаграждение, здесь можно в титры попасть, здесь можно саундтреки получить. То есть мы сейчас с вами творим историю, сопричастную историю. Представляете, можем убрать всех посредников перестать надеяться на государство, при всем уважении государства, в котором мы живем, сами творить свою судьбу, читать то, что мы хотим, скидываться на книги, на фильмы. И вот Сергей в этом плане подает потрясающий пример, что неизвестно как это, что еще, и он первый это делает, первый идет в эту историю, поэтому давайте включим свои общие ресурсы, покажем, кто мы, что мы. Ссылку я в описании оставлю на этот проект, заходите, поддерживайте обязательно. И от результатов этого проекта будет зависеть много других будущих продуктов, потому что я уверен, что Сергей может придумать много еще интересных форматов, и мы сопричастно можем так вот комьюнити собираться, скидываться и радовать себя, и делать крутые вещи для, для нас самих. Я хорошо, что есть такие ребята, как Сергей, которые верят в новые технологии. Это еще про децентрализацию вам еще, мы еще токен сюда прикрутим. Мама дорогая, что может произойти? Но это будущее, самое ближайшее. В общем, ссылка в описании, обязательно заходите, поддерживайте. Фильм крутой, сам жду с нетерпением. Спасибо.